Следующий доклад – Елена Владимировна Вербицкая, Санкт-Петербург. Доклад «Метаанализ. Проблемы включения российских публикаций». Здравствуйте. Я, конечно, не, счит, не могу считать себя экспертом в метаанализе, но а, хотела бы посмотреть некоторые вопросы. Ну и еще... Значит, я хочу, ну, о том, что такой метаанализ, мы практически все знаем, но, значит, хочу рассказать про метаанализы в русскоязычной литературе и о проблемах. Причем двух проблемах, не о всех, а о двух. Это первое, трудно найти российские статьи, и с чем то связано, и качество публикаций. Ну, конфликта интересов нет. Что такое метаанализ, все знают, что это очень мощный инструмент для выявления доказанных медицинских технологий. Технологии. И использует он статистические подходы. При этом как бы, увеличивается мощность и доказательность можно оценить более широких аспектов. Но когда мы встречаем, начинаем касаться русскоязычной литературы, тут возникает вопрос: а насколько часто мы встречаем русские публикации в метаанализе? И тут возникает вот. Я задала себе такую, такую задачу и попробовала по, полу, по слову метаанализ посмотреть научно-электронные русскоязычные э, библиотеки и лайбры. Э, я проанализировала 150 статей на русском языке, не говорю, что это очень много, но самый, И вот давайте посмотрим. Значит, э, соответственно, оценивала только список литературы, ссылки, да, вот там есть э, возможность оценить ссылки. И, соответственно, у нас получилось, что... Но 35 не медицинские, 15 тезисов и авторефераты посмотреть невозможно, осталось 100 статей, из которых 80 нет ни одной ссылки на русскоязычную статью, 20 есть русск это в русскоязычных, да, я еще раз говорю, значит, 20 есть русскоязычные статьи, однако среди них основная часть это методологические или какие-то регуляторные ссылки, но не больше. На клинические исследования не ссылаются. А, что же мешает включению российских медицинских публикаций в метаанализ? Ну, один, одна из возможных причин – это то, что не только в русские, да, русских-то мы можем найти, но вот как бы если говорить о метаанализах зарубежных, потому что единичные российские биомедицинские журналы включены в международные базы данных. А, ну, в Google Academy больше, но там и как бы русский они на русском языке включены. Есть еще одна важная причина, которая говорит о том, что люди, когда составляют мета-анализы, чаще всего пользуются специальными системами поиска и системами работы с, со списками публикаций, так называемыми citation менеджеры. Вот их достаточно много различных, однако. Что, что они дают? Они дают возможность э, адекватного поиска информации, сохранения у себя базы данных, и встраиваются в офисные программы, формируются списки. То есть облегчение работы э, нашим авторам любых статей, в том числе медицинских, э, в том числе метаанализов. Ну вот, например, журнал не, не очень высокий индекс цитирования Я и взяла такой средний журнал В котором, если посмотреть, как бы есть достаточно много ссылок Всяких публикаций Но здесь есть вот одна очень интересная вещь Нашли статью Сделали ее, послали ее в citation manager Список citation manager, вариантов, которые можно послать Вот, пожалуйста Первая попавшаяся статья Российские журналы не имеют такой функции. Я ни одного журнала не нашла, который бы имел такую функцию. Более того, российские журналы не прописывают у публикации в интернете определенные диски, рипторы, по которым можно что-то найти. Есть журналы, размещающие целиком журнал, как PDF-файл, без деления на отдельные, на отдельные статьи. Соответственно, такие, журналы, очень, такие статьи очень сложно найти и соответственно, сложно обрабатывать. Вот, например, вот тот же журнал, вот э, citation manager такой Менделей называется, и мы сразу автоматически посылаем вот этот Менделей, он создает список и автоматически встраивается в базу данных. Это из этого журнала. Российский журнал, нажимая тот же Менделей, не можем найти библиографические метаданные. Причем журнал хороший, цитируемый значит, за рубежом и входящий в список по обмен. Входим в журнал, входящий в пабмет, цитирующий в пабмет. Вообще содержание в виде такого вордовского текста, без всяких гиперссылок и всего остального. Зайдем в илайбреры, e находим статью. Тот же самый момент. Найти невозможно. То есть вот люди, которые, соответственно, привыкли пользоваться какой-то операторой, помощи от журналов и всего остального не имеют. Это первый вопрос. Второй вопрос, ну, наверное, он уже набил оскол у всех. Это вопрос качества публикаций. Эта проблема обсуждается уже более 10 лет. У нас ой более 20 лет, но ничего особо не меняется. Чуть-чуть есть прогресс. Не могу сказать, что совсем нет, но все-таки есть какой-то прогресс. В чем дело? Низкое качество дизайна и статистического анализа. Исключением являются только значит, исследования, описывающие предрегистрационные исследования международных фармкомпаний. Какие проблемы появляются? Ну, у нас есть опубликованные статьи, они уже опубликованы там гораздо раньше, сейчас все то же самое. Отсутствие адекватного контроля, нестандартизированные конечные точки, а это очень важно, потому что нельзя в метаанализ смешивать кучу различных конечных точек нестандартизированной длительности терапии отсутствие рандомизации ослепления и очень интересная, очень низкая мощность на самом деле статистики очень часто планируя любое клиническое исследование российских фарм фармфирм фарм сталкиваются с такой проблемой а посчитайте нам размер выборки но мы можем но мы можем только 200 человек набрать сделайте так чтобы обосновать 200 человек ну Насколько это доказательно и насколько это работает на нашу науку, это уже другой вопрос. Но нет стандартов статистического анализа. У нас нигде не прописаны требования журналов к статистическому анализу. Нет статистического рецензирования. По нашим проведенным исследованиям, несколько лет назад мы проводили, 80% публикаций имеют ошибки в статистическом анализе. Ну, опыт проведения метаанализов у меня был небольшой, я пыталась провести три метаанализа по узким специальностям, что получилось? Для одного по неврологии не нашлось ни одной статьи, причем это были российские те самые, препараты, российские препараты, значит, российской фарфирмой. Ни одной подходящей статьи для метаанализа, то есть метаанализ не удался. Для второго я, мы смогли найти только четыре статьи, в которых были разные э, конечные точки, которые можно было объединить только по две, ну, в лучшем случае по три. Три статьи, но не больше. Эндокринологическое исследование. Уже такая тематика была э, сахарный диабет и препараты из раздела сахарного диабета, достаточно известные. Э, международные есть, российских нету. Тех, которых можно было включить в метаанализ. анализ Ну. Дальше. Соответствие между наших публикаций международным требованиям. Вообще существуют международные требования. Почему наши журналы к этому не обращаются, к этим требованиям, не предъявляют нашим, самым, к нашим статьям те же самые требования, я не знаю. Потому что любая статья, когда вы посылаете статью в международный журнал, вам сразу приходит, а соответствует ли ваш, ваш, э, ваша статья требованиям консорта. Да. Но ну, вот есть такая организация, э -э Экватор, которая формирует себя, значит, в нее входит система консорта, которая предлагает прозрачность публикации репортов и требования к нему, репортов клинических исследований. И для каждой, для систематических исследований, для всего остального, вот различные, и там прописываются требования. Ну, например, вот консорт, если мы говорим о клинических исследованиях, есть такая простая вещь, как чек-лист которые можно просто-напросто проставить галочками, все были описали то, что требуется. У меня, мы проводим обучение доказательной медицине на нашей кафедре, кафедре клинической меди, фармакологии доказательной медицины и э, курсов GCP. И, не, и слушателей я просила просто-напросто найти любые статьи по научным исследованиям и провести, значит просто проверить чек-лист, как они публикуются. Русскоязычные в большинстве отсутствия рандомизации, в большинстве отсутствия ослепления, в части отсутствует полностью описание статистических методов, отсутствует описание расчета размера выборки. Соответственно, в некоторых статьях, которые, как раз вот я хотела сказать, анализ включения, была очень хорошая статья, вроде бы хорошее исследование, но, там, но при публикации там не было даже стандартных отклонений у цифрок. Соответственно, что... Мне бы хотелось сказать, может быть, как бы все, что вы уже слышали, оно есть, есть в этих заключениях, может, все-таки надо как-то обратиться к нашим журналам, чтобы они ввели лицензирование и более соответствовали международным требованиям, может быть, они лучше бы включались в эту систему с метаданными, которые можно, ну, и, соответственно, российские, онлайн-презентации онлайн своих результатов своих статей в, в интернете, по-моему, это достаточно актуально. Спасибо за внимание.